Так, Здравствуйте, Константин. Сегодня мне хотелось бы задать вам пару вопросов по поводу вашей деятельности в полиции до отставки. Если будут некие неточности с моей стороны, вы меня, конечно же, поправляете. Также можете, пожалуйста, кратко представить себя зрителям. Я думаю, аудитории будет интересно услышать о вас, кто вы, как вы работали и где вы работали. Ребята, всем привет. Данила, благодарю, что ты меня пригласил на свой эфир как это можно правильно высказаться меня зовут Константин я проработал 18 лет в полиции Нью-Йорка вышел на пенсию в 2020 году ровно год назад в июле месяце проработал детективом по борьбе с организованной преступностью это эм, у нас есть Три разных подразделения детективов. Я проработал детектив инвестигейтер Это как следователь-оперативник, если перевести на русский язык. Примерно. Я 67-го года рождения, мне почти 55 лет, трое детей. Дочь моя служит в полиции уже пять лет. Маленькая дочь, если в месяц, тоже пойдет служить на я. Вот. Ну, в принципе, Данил, что еще? Да, в принципе, я думаю, на этом все. Теперь мы, пожалуй, приступим к самим вопросам. Смотрите, вы попали на службу в 2002 году, это был 75-й участок НПД, и вы сказали в одном из своих видеороликов о том, что это был довольно трудный период в департаменте. Правда ли это? И какие этапы тестирования вы проходили лично во время Академии? И знаете ли вы о том, были ли какие-то дополнительные тестирования для русскоязычных жителей Нью-Йорка, которые подали заявление в Академию? Ну, в тот момент было трудно, могу сказать только за себя. Мне было трудно, когда я пошел, поступил в полицейскую Академию. Это еще ни о чем не говорило, что... Человек, который поступает в полицейскую академию, он уже, он уже полицейский. Он, нас называли ППО. Вот. То есть мы должны были пройти 6 месяцев в академии. Для меня почему это было сложно. Я когда приехал в Америку, мне было 22 года. Я уже был женат. У меня не было возможности учиться, учить английский язык и все такое. Я с 91 -го года стал, моя мечта была быть дальнобойщиком, водить трак. И, То есть я весь английский язык учил в процессе, когда я ехал за рулем трака, общался по себе рацией с другими американцами. Вот так я научился маленькому общению. Вот. И когда я попал в полицейскую академию, для меня было катастрофически тяжело. И первый мой экзамен был, каждые два месяца шел экзамен по, по трем предметам. Это behavior science. Ну, это как, как себя вести и все такое. Law. Это законы. И третье, это было police science. Это то есть обязанности полицейского. Вот. По обязанностям полицейского у меня было отлично. Вот по law и по как себя вести у меня были ответы не очень добротные. И первый экзамен, можно сказать, я как бы завалил. На 67 задал. В общем, 100 вопросов. Было 67. И там же, в параллельной группе со мной, я встретил парня одного из Москвы, Максима. А он закончил Бруклинский колледж и все такое. Сам он по специальности был дизайн-программист, там дизайнер. И пошел он в академию, потому что он потерял работу в компьютер-дизайне. И ну, он как бы английский знал получше меня. И он сдал, как сейчас, помню, 83. И это была у меня, ребята, сумасшедшая мотивация. Я подумал, как это так Макс сдал, а я не сдал. И с этой минуты а, я просто штурмовал английский язык. Ну, чисто английский язык по специальности. По 19 часов в день и более. Я спал с книжкой, читал, куда бы ни ходил, в метро ехал. А, учился писать книжку. Волшебники из города переписал три раза. Вот просто брал тупо и переписывал эти, все, что там пишется в этой книжке, и переписывал, набивал руку, чтобы писать э, по-английски. Вот так вот, вот это для меня было, ребята, очень тяжело. И в конце концов я как бы был за себя рад, я закончил Академию довольно с хорошими оценками. То есть у меня после того, что я первый сдал на 67... Последние три экзамена были за 90. То есть это считалось уже неплохо, здорово. Вот так для меня было очень э, тяжело. Когда распределение было, давали как бы list, Ну, что ты мечтаешь, куда ты пойти хочешь работать, в какой полицейский участок. У меня был э, товарищ, с которым я познакомился в спортзале, будучи водителем трака который меня смотивировал идти в полицию. Я не собирался, никакой полиции вообще не знал. Он меня смотивировал идти в полицию и, можно сказать, чуть ли физически не заставил. Вот. И он мне говорил, иди в 75-й участок, потому что он очень такой непростой, и там ты научишься работать. Ты нигде так не научишься работы полицейского, как ты научишься в 75-м участке. И в этом была моя вся мотивация, и я шел прямым ходом в этот участок, и я написал, что я хочу в него пойти. И так как многие, кто был в Академии, они не хотели попадать в такого плана участки, то есть у меня был шанс туда попасть, и я туда попал. Ну, вы, в принципе, затронули следующий вопрос косвенно. Почему вы все-таки решили стать полицейским офицером в США? И как вы приняли это решение? И давно ли у вас на уме подобное было? Или как было принято решение по течению жизни? Или вовсе как? Насколько я понимаю, вы связались с водителем из траков, одного из траков, и он как бы порекомендовал эту службу? Или как это происходило? Или он именно участок порекомендовал вам? Нет, водитель водители трака вообще к этому не, не имели никакого отношения. Я на тот период, э, как я уже только что говорил, я тренировался в спортзале, и ко мне подошел парень один, его зовут клифт э, Мы до сих пор с ним друзья хорошие. И он меня попросил, научи меня э, поднимать штангу, то есть профессионально делать толчок и рывок. Так как я в молодости, в одессе тренировался штангой до армии И я ему пожалуйста и оказалось что он в тот момент он был детективом по званию и он охранял мэра города нью-йорка блумберга вот и в дальнейшем я узнал что в этом спортзале в котором я тренируюсь 80 процентов это полицейские и пожарники тренируются в этом зале и у меня первое что было как у всех молодых парней Блин, я тоже хочу тренироваться в спортзале каждый день. Думаю, ну, я как бы так посмотрел на эту всю ситуацию. И мне это за, заинтриговало, чтобы я мог, ну, то есть, работа в полиции, ты еще имеешь возможность тренироваться. То есть для меня это было очень здорово. Пожарники я не думал, потому что пожарник, я первый, это было пожарник, но там... Возраст лимита был, по-моему, 29 лет, а в полиции 35. Мне на тот момент было в районе где 33 года или 32, где-то так. Когда я познакомился с этим парнем. Вот. И я как бы думал, что полиция в Америке так же самое работает, как полиция в бывшем СССР. То есть я не очень хотел быть полицейским, потому что я знал, что это такое. И когда я уже подружился с этим парнем, я понял, и он меня познакомил с другими парнями из этого спортзала. И я уже как бы, мой круг знакомых очень много составлял из полицейских ребят. И таким образом я понял, совершенно простые пацаны. И там и девчонки были, и все, то есть классные, то есть это совершенно другое, не те полицейские или милиционеры, которые были в Советском Союзе. Вот, ну для меня, на мой взгляд, тогда, как, считай, тогда я был молодой, 30 с чем-то лет. И он меня уговорил, как говорится, он меня уговорил идти в полицию, и я вот таким образом пошел, подал документы, сдал экзамен, полицейскую академию, и все такое. И вот друг Эрик, он тоже был детективом в 17-м прессинге, это в Манхэттене а Клыфтон охранял Блумберга, они были в основном два человека, мои мотиваторы, которые меня смотивировали идти на службу. Довольно интересная история, такая, знаете, такая подталкивающая к тому, чтобы стать полицейским. Еще у вас так сложилось, что вы по возрасту не могли стать пожарным. Это довольно интересно. Вы были в многих отделах я просмотрел много ваших публикаций в Инстаграм и увидел, что вы были даже в ЕСУ, в НЮПД. И Да, это Emergency Service Unit. Это то же самое, что СВАТ. Это один к одному. Да, тактический юнит. Uh -huh. были ли проблемы с переходом в другой отдел, допустим, с патрульного отдела переходите в детективный, там с детективного, допустим, в свод? Были ли с этим проблемы? И вообще, как это происходит, в принципе, процедурно? И многие полицейские могут поменять столько отделов за период своей службы? Ну, люди могут поменять, все зависимо от человека. Если он трудолюбивый, тогда у него есть возможность это все делать. Если он немножко ну, лентяй или что, у такого человека возможности не будет, потому что куда бы ты ни пошел, всегда позвонят, спросят твою характеристику и посмотрят, мы каждый имеем свой номер, шестизначный номер. Забивается этот шестизначный номер в систему и показана полностью вся твоя работа, сколько ты, например, арестов провел там и все такое. Сколько ты штраф выписал на это никто не смотрит, смотрят на на все твои задержания и какого плана эти задержания были. То есть такого плана о о человеке можно дать маленькую характеристику, хотя бы за то, если у человека много задержаний он провел, значит этот человек он э, активный. Ну и каждый хочет свое подразделение активного человека, который не будет сидеть в офисе и не будет там лениться. Ленчай везде хватает. И то есть для начальства и для ребят, с которыми ты будешь работать, им это очень нужно. Такие ребята, которые быстро думают, быстро выполняют задания, и им не трудно что-то сделать за кого-то. Плюс смотрят больничные. Или ты брал много больничных дней. То есть у нас безлимитные больничные дни. Некоторые люди Конечно, они абьюзают эти больничные дни, не хотят идти на службу, звонят, говорят, что он заболел, и все такое. Если этот человек много раз позвонит, выбернет звонит, у него там на его рекорде, у него будет, что он там хронически больной, там смотря там по буквам у нас все идет, но никто не хочет взять человека на работу, который постоянно звонит, что он заболел. То есть мы все взрослые, мы понимаем, что это просто косят люди. Не болеет реально, а кость Потому что когда человек реально болеет, это болеет. А если я, например, первый раз взял больничную один раз за 11 лет. Вот. То есть такого плана. И как происходит? Могу рассказать поэтапно там, мои движения. Работал я в 75-м участке. Сначала идут про движение. Если ты активный человек, внутри полицейского участка. Сначала я работал патрульно. Были в этом полицейском участке подразделения СНУ. Это Street Narcotics Enforcement Unit. Это, это два, два отдела, по 8 человек примерно. Я точно не помню, сколько входило человек. И сержант, супервайзер занимались чисто э, все... По, то, что дел, про, продажа наркотиков, закупка наркотиков внутри этого полицейского участка. И также было другое подразделение, которое называлось Intai Crime Unit. Эти ребята занимаются только оружием. Они только вылавливают людей, кто имеет оружие на себя. Это ребята феноменальные. У них просто... Ну, ребят, я вам честно скажу, они просто как боги. Вот. и в, это, в эти два отдела попасть очень тяжело и так как э, я старался, работал и ко мне подошел мой инспектор это по полковник и говорит, напиши заявление чтобы я тебя определил тогда было, потому что Винтай Крайм, в тот юнит, там все было так сложно, все ребята работали и, и туда невозможно было попасть а в СНУ что они сделали? Они сделали два подразделения. То есть у меня был шанс, открылось второе подразделение. Первое я не мог, а открылось второе. И он мне говорит, подавай. Я подал документы. Ну, конечно, он, как говорится, хозяин этого участка. Меня туда перевели, еще пару ребят. И вот так вот я начинал в этом сну работать. Ну, во время, когда ты работаешь, ты должен думать о будущем. Не думаешь на в районе участка ты ты хочешь работать, например, как у меня, ну, я захотел пойти по борьбе с организованной преступностью. И у меня было очень много задержаний по угону машин. И мой этот полковник, до этого, я просто немножко сбился, до этого он меня послал на школу на четыре дня. Это называется Орокраймску. Это все, что касается автомобилей, мотоциклов, движущих средств, возьмем там, и лодок всего. В эту школу туда было попасть нужно было бога знать, как у нас говорят. И меня послал сам э, полков, ну инспектор. Я когда в эту школу пришел, и в этой школе там инструктор Джан Пяки, как сейчас помню, он там рассказывал русская мафия там туда вдруг русских он туда вписал а я такой хопа а, и говорю я как бы я русский и все знаю служил на, на зонах советских внутренние войска там туда-сюда рассказал усиленный строгий режим так и так знал все ходы выходы и все такое он говорит Напиши заявку, ну, напиши заявку, перевод к нам. И опа, он мне дал, я принес, принес я в полицейский участок, я заполнил application этот. И когда я подошел к этому инспектору, начальнику полицейского участка, он мне говорит, они мне называли Russian, говорит русский, не переживай, все нормально, поднимает трубку, звонит в этот отдел, там его друг лейтенант, он говорит, послушай, у меня мой солдат, он хочет идти к вам, сделать ну, все, что было сделано нормально. Он взял трубку, мы поговорили, говорит, принеси мне свои документы, я принес. И, и через 8 месяцев я был туда переведен. Но до этого, когда во время я учился в этой школе, у меня было интервью, я хотел пойти в наркоотдел. Вот. И когда я подал в этот наркоотдел, они меня вызвали на интервью. И когда я пришел на интервью, я не прошел это интервью, они мне стали задавать, кто там, то есть, комиссар, не то, что комиссар NYPD, а вот под комиссаром NYPD вот эти все rank, звания и имена этих людей спросили. Я тогда только начинал работать, меня что? Мне было не... Мне, я подальше от начальника, поближе к кухне. Я даже не знал. И я в этот наркоотдел, то есть не попал. Так я понял. И когда я вот заполнил эти бумаги, я попал в Oracrime Division, которая это OCCB, Organized Crime Control, это по борьбе с организованной преступностью все, что связано с автомобилями, там, движущим средством, так возьмем. И уже внутри, ты можешь, уже внутри этого, ты уже там. И то меня взяли туда временно. И потому что, чтобы туда попасть, это было очень сложно. Нужно было хотя бы пять лет поработать в полиции. Я тогда проработал всего два с половиной. Меня взяли туда временно. Я выполнил определенное там задание. И оно было успешно. И пришел к нам в офис после этого задания, пришел э, генерал всего этого Органайз Крайма, он мне пожал руку и сказал, там, такой-то, такой-то, я не против, что ты у нас остался постоянно. И вот так вот я остался в этом, э, как бы под, под зонтом Органайз Крайм бюро именно в Оро Крайм я остался. Я там 7 лет проработал. И после я уже стал делать э, определенные... Меня уже знали, у меня уже как бы люди знали. Я уже много где работал, многие вещи делал. Работая в этом, в этом подразделении, я работал вместе с ФБР. Ребята вместе выполняли. Им нужны были там, определенные вещи, чтобы сделали, и я для них делал. Ну, совместная работа была такого плана. То есть очень, очень интересно было, классные люди с разных абсолютно федеральных служб, городских служб, штатовских служб я пересекался. Вот. То есть была интересная работа. Но ну, я всегда хотел попасть в СВАТ, это, в Service Unit. Это моя мечта была. Это с самого начала. Это полицейский спецназ, который умеет все, который когда идет завал домов, вытаскивать людей оттуда. Это когда с вертолета ты спускаешься, это если пожар, ты так же самое участвуешь вместе с пожарниками. Все, что делает МЧС в России, то делает вот это подразделение ИСИ в Нью-Йорке. Я не знаю, как в других штатах, что делает СВАД, но это, не, это emergency service, это все, что случается, то не выполняют. Просто машина авария происходит, есть такие щипцы, ножницы, как так, я забыл, как они называются, и кто-то они разгибаешь, разгибаешь, знаешь, вытягивают людей после завала. На Бруклинский мост мы пешком залазили, вот с вертолета спуска очень здорово. Вот и я, когда пошел на это интервью, у меня уже было очень много как говорится, послужил список, и я принес свой дембельский альбом наш, советский, внутренних войск СССР. Вот я им показал, они ахнули, ахнули, и меня сразу взяли. И меня сразу взяли в это, ну, это шесть месяцев тренировки. За эти шесть месяцев а, я прошел все, сдал все экзамены, и, и под конец, последний месяц, у меня там, было маленькие проблемки, и меня наказали. Вот, и отправили, и отправили меня в Бронск. Это наказание было, у нас называется highway therapy. Меня отправили служить в Бронск в наркоотдел по борьбе с организованной преступностью. И вот так вот я попал в наркоотдел, не, физически я не попал. В этот emergency service unit. Я прошел только весь всю подготовку 6 месяцев. Мне осталось там пару недель до, э, до graduation. И уже я был бы в подразделении, но у меня там произошла некоторые вещи, и меня отправили, наказали в ПРО нарко. И вот так вот я пошел в наркоотдел. Проработал год в наркоотделе в а Мне было очень. Ребятам неудобно, потому что он находился 35 миль от моего дома. Это в районе там. Ну, не, не в милях. Дело дело в том, что это надо через весь Манхэтт. Большой трафик. И э, не то, что за бензин не говорит, там мосты платные и все такое. Мне выходило очень, очень прилично вот это путешествие. Долларов около 500 в месяц ездить на работу с работой, платить толы и бензин. И я там, как обычно, подружился со всеми. Мне выделили отдельную комнату, я там спал. Вот. И в Брунсе ребята классные были в наркоотделе, очень здорово. Но все-таки я хотел вернуться на родину, как говорится, в тот район, где я начинал, это ну, где 75 участок и расширено. Там много участков покрытия. Это Бруклин-Норд нарко. И через год прошел, прошло время моего наказания, и меня перевели в Норд нарко. Проработал Бруклин-Норд нарко э, пару лет. И пришел начальником... Возьмем так, я по-русски буду пытаться объяснить. Начальник всего этого подразделения Бруклин-Норка, всего северного района Бруклина, пришел начальник в звании инспектора полковника, который у меня был капитаном в моем первом подразделении, это в Орокрайм Движен, куда я перешел. Он меня очень уважал и он открывал, было вот подразделение Vice, это то, что связано с проституцией, всеми делами. Он сказал, я хочу с этого разогнать всех лентяев и сделать ребят, чтобы ну, работали там на пятерочку, чтобы выполняли и закупки, и ВАИС, и все вместе делали. И он ставит одного сержанта, он сам с Хаити, Хейшин, черный сержант, обалденный мужик, и, и, а этот который сержант он у меня был сержантом нарко и он берет меня и еще моего напарника и вот так я попадаю в северный Бруклин а, вайс подразделение и там я проработал 4 года в этом подразделении и после приходит новый полковник вайс и он мне говорит, ты мне можешь сделать отложение, перейти в Южный Бруклин, Вайс, так как э, там, ну, более в Южном Бруклине живут все европейцы, там и русские, ну, все, кто с Европы в, основном, в этих районах живут, что мы бы тебя там смогли использовать, чтобы выполнять работу. И вот так вот я перешел туда. Вот, то есть, э, Данил, вот, вот таким. Вот таким вот у меня Макаром произошло, что я шел с одного подразделения в другое, и все, я так же сама, я подал подал документы. У нас называется это Оусет, это organized, organized Crime Investigation Division. Обалденное место, работают совместно с ФБР, две команды. Я с ними работал, только я был как временно но я хотел там постоянно пойти прошел интервью все нормально меня все взяли был запрошен на переводе и получилось видно и не фартовый по жизни не знаю пригласили мою жену на одну парень русскоязычная я не хотел ходить ну что я в тот момент уже я спиртной не пил с 2014 -го года, это был, это был 17-й год июль. И я, когда туда пришел, я встретил двух русскоязычных полицейских на этом паре. Вот. Один хороший пацан мой товарищ, мы с ним вместе академию заканчивали, ну только в параллельных группах. Виля. А другой нехороший пацан получилось мы там посидели часик женой ушли это был ресторан молдова молдов но ну, молдовский молдавский ресторан еду я эту не ел а, и мы с женой ушли и в конце концов этот который был второй русскоязычный он набухался и с пистолетом там танцевал в руках и неизвестный человек написал заявление что якобы я это пистолет, это мой пистолет, и я отдавал людям с моим пистолетом фотографироваться. А вот. а те, которые делали эту всю проверку, они даже не знали до последнего дня, пока меня не вызвали на допрос, они не знали, что тот, кто танцевал с пистолетом, он является сотрудником в данный момент. Что у меня даже такого пистолета не было. Вот. И что вышло? Конечно, мне ничего не было, но так как на тебя, если заведено дело, никаких переводов не может быть. И на мое еврейское счастье, пока это дело шло, проверка вся, кто прав, кто виноват, генерал, который меня взял на эту работу, он ушел на пенсию, и вся его команда, то их тоже оттуда перевели. То есть получилось... Новый генерал, новые капитаны, лейтенанты, вся эта верхушка по-новому. То есть я должен заново, все заново проходить. Вот. То есть у меня вот в моей жизни вот получились вот такие были определенные... Неуд... Ну, не то что неудачи, а, как говорится, не фарт. Вот. Произошли определенные вещи. Но те люди, которые служат... Я вам, ребята, в основном, молодые парни, все девушки, я думаю, буду смотреть. В основном, ребята, когда ты активный и когда ты выполняешь определенные работы, в основном всегда с людьми что-то происходит. Всегда на службе какие-то такие вот вещи получаются. Обычно ничего не бывает у тех, кто ничего не делает. А когда вы что-то делаете, и особенно... У меня такая натура, я всегда на виду. Если кто-то что-то не сделает, всегда скажешь, что я там был. Это еще с школьной скамьи, с армией и все, все такое. То есть вот такие вот вещи у меня произошли по службе, когда я двигался с одного подразделения в другое. И были удачи, были неудачи. как бы Вот такие вот вещи происходили, но я вам скажу, я вам рассказал это все как бы в легкой форме, но чтобы делать вот каждый такой, ребята, переход с одного подразделения в другой, это очень тяжело. Это куча, вы должны пройти интервью, это подготовки, это, ну, вы должны заслужить, вы должны принести от своего бывшего командира написанное там письмо, отзывы от тебя. ну, это очень как бы непросто. То есть ты должен действительно заслужить то, чтобы тебя перевели. Вот. Если, например, ты попадаешь в какую-то неудачу, ну, какую-то проблему вас выпуливают, вы даже себе представить не можете. В течение 15 минут. Не, не будет перевода долгого, например, чтобы, как мне первое взяло 8 месяцев перейти с патрульной работы в органайзм Organized crime 8 месяцев ребят взяла. А когда что-то происходит, тебе в течение 15 минут и нету. И, и что интересно, те, с которыми ты когда попадаешь какую-то такую вот проблемку, те уже с тобой не хотят не ни общаться, никто не хочет. Ты должен заново заработать авторитет свой. То есть это очень непросто, сложно вот в этом. Ну так я... Ну я думаю, это действительно очень трудно, тем более столько всяких проблем может у тебя на службе выскочить, так скажем, что они могут помешать вашим планам. К примеру, приведу Данила пример. Вот чтобы ты знал и ребята, которые нас посмотрят. Простой, ребята, пример. Вы, к примеру, имеете дельфин, подругу. Вот эта подруга, она может вам испортить всю карьеру. Полностью всю карьеру. Приведу пример на моем. Я жил с одной подругой. В тот момент, когда я учился в этом под, ну, подразделении SWAT. Ну, emergency service. Я первый раз взял больничную. Никогда за 11 лет не взял больничную. Остался дома с ней. Она стала цепляться к разным вещам. Я думаю, зачем мне ругать? Потому что мы ругаться не имеем права. Если ты поругаешься, она на тебя позвонит в полицию, ты потеряешь работу, будет еще хуже. Я ей говорю, послушай, я приду к маме, буду лучше у мамы, чем здесь. И пришли меня, ну, с, с, этого, с моей работы, они пришли проверить, действительно ли я больной и нахожусь дома. Или где я там, может, я где-то в клубе где-то гуляю, к примеру. Когда они пришли к ней домой, она ей сказала, что он здесь больше не живет, и я не знаю, где он. То есть они меня найти уже не могли. А мне она написала смс я тебе отомстила за себя и за всех предыдущих девчонок, что у тебя были. Все. И вот из-за этой ерунды, ребят, меня бомбанули uh, с этого Элементарно. Итак, вы были в многих группах, вы сами об этом только что рассказали. Кто в основном занимала руководящие должности у вас в группах это если берем всю иерархию допустим ассистент чиф там капитан лейтенант а именно у вас в вашем подразделении там допустим из 80 человек кто у вас занимал данную должность и какие в принципе взаимоотношения у вас были с вашим командиром например инспектор это звание полковника если так примерно перевести на, на русскую иерархию. Это звание инспектор. Он занимал... Мы берем мое последнее подразделение вайс. Вот он... У нас был инспектор. После инспектора был Дяпиде инспектор. Это подполковник. Так? После него шел уже капитан, лейтенант и сержант. Вот такой иерархия. А потом уже все детективы после сержанта. Солдаты, в принципе. И я был, и это было все, и это все разделено, потому что Вайс, весь, в котором я был, по всему городу Нью-Йорку. Это по всему городу, городу Нью-Йорку. Покры... Сначала я работал в Северном Бруклине, а потом перешел в Южный Бруклин. Вот. То есть, когда я перешел в Южный Бруклин, у меня уже стали совершенно другие командиры и другие ребята, с которыми я работал. Но мы друг друга знали, так как Северный Бруклин и Южный Бруклин граничат. И мы всегда, если у них не хватало людей, нас туда посылали. Если нам не хватало, их к нам посылали. То есть мы друг друга знали, но мы никогда так не, не общались, не дружили, но мы вместе выполняли определенные работы, помогали друг другу. Вот. Так что я когда уже перешел с Северного Бруклина в Южный Бруклин, Конечно, меня там ребята знали, но сержант в каждом таком подразделении небольшом, там есть обязательно сержант и лейтенант. Например, один капитан, который будет покрывать два района. Северный Бруклин и Южный Бруклин. Один капитан, и в каждом из этих районов по лейтенанту и по сержанту да хорошо я понял еще есть вопрос следующий с какими другими службами или агентствами вам приходилось кооперироваться для выполнения работы я знаю что вы подавали заявление на получение ордера в суд также вами бегло было сказано в видеоролике что вы как-то пересекались как-то работали с прокуратурой было ли еще что-то и можете как-то поподробнее рассказать о данном процессе я думаю это интересно ну могу рассказать как мы работаем э... Мы работаем все с прокуратурой. Как это связано? Сначала ты, например, имеешь дело какой-то, кейс. Разрабатываешь этот кейс. Есть кейсы, которые ты над ними работаешь быстро, то есть там ничего такого нет. А есть кейсы, которые они переходят в суд, ты должен получить, к примеру, разрешение в суде на штурм. Это долгий процесс. Там с закупками происходит, со всеми делами. То есть сначала я полностью провожу всю оперативную работу. Не, ну, как бы, я говорю, что я, это как бы, я главный на этом кейсе, это мой, это мой кейс, а ребята мои, например, у меня есть напарник, он мне помогает. И когда происходит такое длинное, длинное дело, кейс у меня, то я его веду, полностью собирая всю информацию, когда я всю информацию собрал, когда у меня все есть, на руках, чтобы подавать в суд, я эти бумаги посылаю в прокуратуру. Посылаю в прокуратуру и сам делаю с ними appointment, прихожу в прокуратуру, им полностью рассказываю об этом кейсе, и они сами описывают его. С моих слов из определенных доказательств, которые я делаю, видео и съемки и все такое, они полностью описывают этот, этот ну, мы работаем, когда они писали всю эту работу, они мне говорят, к какому судьи я должен идти. Там каждую, каждую неделю определенный, определенный судья по определенные дела рассматривает. Вот. И я иду в суд. Суд, он, как обычно, рядом с зданием, с, прокур... с прокуратурой, зданием. Идешь в это здание, поднимаешься в эту комнату и сидишь, где там все сидят там, и которых арестовывают, там тоже выходят. Ты сидишь в первом ряду, к тебе подходит помощник судьи, ты ему даешь эту папку с этими документами, у тебя твой значок бесит, он понимает, что ты детектив. Он смотрит, и в этот момент, когда он тебя вызывает к себе, задавать тебе вопросы, он... Все люди, которые находятся в суде, они должны выйти с этого помещения, с этого суда они должны выйти. Он мне задает вопросы по всему этому делу, которому я провел. И я ему все объясняю, даю полностью ответы на все. Если он видит, что да, оно все сделано по закону и положено, он дает разрешение на, на штурм. То есть штурмы должны провести в течение 10 дней. Там определенное время, по определенным условиям. Есть, есть штурм, который ты должен постучать в двери перед тем, как зайти. А есть, который ты не стучишь. ремом этой болванкой выбиваешь двери. Ну вот так, в принципе, это и работает. Потом, после, ты звонишь своему сержанту, говоришь, босс, так и так, я получил разрешение, все классно, позитив, уже с боссом ты со своим э, ру, руководишь, в какой день это будет сделано, и потом, я, ну, так как я это все инициатор, можно так сказать, я должен полностью документальную работу произвести и описать каждого человека из моего подразделения, поставить, кто со щитом, кто его прикрывает, потом следующий щит, потом кто будет выбивать двери, кто будет если вдруг собаки, они, они что делали? Продавцы наркотиков, они вынимали, вынимали у питбультов эти вот кадыки. Потому что когда полиция, мы штурмуем, а собака гавкает, мы не слышим, потому что нет у нее кадыка. И у них есть время эту наркоту скинуть. В этот момент, когда собака на нас напрыгивает, да выбиваешь дверь. То есть у нас для всех этих вещей, Каждый человек, есть там пару человек, они я их ставил, которые наручники одевают. Вот мы забегаем, этого держим, и, а уже другие люди подбегают на него одевать наручники. То есть ты, если ты со щитом, ты не будешь опускать щит, или кто с пистолетом тоже не будет опускать. Есть определенные люди, которые будут одевать на них наручники. Ну все расписано как по нотам. Каждый знает свою работу. И обязательно э, у нас одна машина с двумя, э, с двумя людьми, это в автозаке, так у нас свой автозак был, и два человека в машине называлось or. Это машина, которая, если не дай бог, кто-то получил травму, чтобы этого человека быстро в госпиталь увести. В принципе… Да, хорошо, я, в принципе, понял насчет этого. Где вам было сложнее всего, где вам было интереснее всего работать? В патрульном, в ВАЙСе, наркотикс, либо любой другой отдел. Где это было интереснее, либо сложнее? Ну, больше всего мне интереснее было в наркоотделе работать. Больше всего это нарко. Там больше всего, что происходит, больше, как сказать, адреналина. И сложнее работа. Но мне там очень нравилось. Там ребята боевые. Ну, боевые. То есть, чем, например, чем слабее участок, возьмем так, или подразделение, смотря чем оно занимается, правильно? Там по, по жизни, по своей, там солдаты, как можно так сказать, они более расслабленные. Не такие профессионалы, где, и не такие дружные в подразделении, где, можно сказать, что-то постоянно происходит. Там совершенно другой, другие люди, абсолютно другие. Другие полицейские. Если ты, например, в, в такой тяжелый участок заедешь, нарушишь там какой-то ПДД, тебе полицейский он пальцем отпустит. Заедешь ты в участок, где ничего не происходит, тебе там выпишут кучу штрафов. Понимаешь? Почему так, я не знаю. Знаешь как? Вот. Ну так происходит. Так оно есть. И давайте вопрос, какую роль отыгрывает документация в жизни полицейского? Как в принципе составляется данный документ, любой допустим от инцидент-репорта до какой-то другой application? И как вообще данная обязанность распределяется между друг другом из вашего отдела, припустим? Приведу пример. Например, у нас в команде 10 человек. Так? Через 9.11 происходит не только 9.11, если кто-то, например, если, например, кто-то написал анонимное письмо. Любой, любой какой-то или звонок, или анонимное, чтобы вы не хотели, ребята, оно приходит в этот район, который мы покрываем, пример, Бруклин-Норд возьмем. Оно в районе всего Северного Бруклина. Нас 10 человек. Идет все по очереди. Сначала один получает, вот я расскажу два метода. Потом следующий, второй получает. Третий, четвертый, пятый. Так? Или, смотря где, в каком подразделении. Например, за мной зачислено Три полицейских участка. Если этот, ну, кто делает репорт или 911 звонок, попадает в один из этих трех полицейских участков, которые за мной закреплены, этот репорт идет мне. Если придет пять таких, которые попадают в мой полицейский участок, будет все пять моих. Понимаешь, Данил? Вот. То есть все зависит от само, само, э, самого сержанта. Сам сержант, это он, он э, детективно возьмем так, в подразделении таком сержанта он царь-бог. Он решает это, это, это, эти все вопросы. Он решает, как, какое распределение идет. Он может у одного забрать и дать другому. Пример. Если ты не, не делаешь свою работу или видит, что от тебя толку никакого. Вот. То есть Вот таким методом это идет. Распределение. Документы обязательно. Это, это очень важный процесс. Документация. Например, ты выходишь с полиции. Возьмем так. С офиса выходишь, ты уже должен в книжке записать, что ты идешь со своим напарником, к примеру. Напиши его имя, свое имя. Во сколько время? Номер машины? Какая рация за тобой записана? Сел в машину, ты заполняешь книжкой для этой машины. -э пробег. Бензина сколько в этой машине? Потом, во сколько время ты выехал? Какой малыш ты в данный момент? И когда возвращаешься, ты должен заполнить эту книжку в, в, этом, в машине. И когда заходишь в свой отдел, там такая книга, ты ее тоже должен обязательно заполнить. Плюс у тебя раньше были, у меня в другой комнате лежит memobook. Такие книжки, в которые ты пишешь по времени, где ты был и куда ты ходил и что ты выполнял. Потом нам выдали iPhone. Ну, iPhone выдали. И сделали там программу, и ты то же самое, все, что ты пишешь. В книжке в Memobok записывал ручкой, ты то же самое в, в мобильный телефон, не в свой, а в департамент телефон, ты это все записываешь. Любой, там, любая служба, которая хочет проверить твой, твои документы, они могут автоматически зайти в твой телефон и все проверить. Вот. Когда ты ведешь дело, каждый свой шаг ты должен задокументировать. Вот ты даже позвонил, например, тебе нужно позвонить человеку, который сделал репорт. Ну, пострадавшему. Хочу, у него трубка, к примеру, не сработала, занятые звонки. Ты отдельно пишешь. такое, -такое то время. Я позвонил по какому-то номеру телефона, было, там, не прошел звонок. Все. Каждый свой шаг ты должен задокументировать. То есть, если завтрак тебе придет, твой начальство, почему твое дело стоит. Правильно? Спросят. Они откроют, откроют твою папку. Ну, это в компьютере все происходит. Они не, не в бумагах, а в программе. Открывается твоя программа, у тебя все там есть. Тебе не зададут такой вопрос. Например, проверять твою документацию, к примеру, каждые три дня. Смотрят, что ты сделал за три дня. То есть не то, что проверяет, то есть если ты в течение трех дней ничего не сделал, у твоего сержанта выскочит такой звоночек, что такой то такой-то не сделал по такому ничего не делал по такому-то кейсу три дня. И, то есть у тебя задают вопрос, что ты делал? А так, ты просто что ты делаешь, все, что ты не делаешь, ты это конспектируешь прямо в системе. Так же самое, если, например, произошло убийство, пример, вот с моим. У меня было произошло убийство я к этому никакого отношения не имею, но убили проститутку правильно э, которым которыми мы занимаемся правильно там следствие ведем там и все этими делами то есть они не знают мою работу я не знаю ихнюю работу то есть они завели дело и меня добавили в эту как говорится компьютерную папку электронную папку я вижу всю работу что они делают они видят всю работу, что по этой, которого, например, который убили, например, девушку, да, я всю работу для них провожу со своей стороны. Они это все видят и все читают. То есть все сделано, как бы взаимосвязано. То есть тебе не надо физически ходить и эти бумажки кому-то давать, показывать. То есть, с любого конца могут посмотреть твою работу. Вот. Ну, в принципе, вот так документация обязательно. Да, в принципе, я так и думал, потому что все должно отслеживаться, что делает полицейский. Это как минимум для безопасности, я считаю, чтобы он там не сделал ничего лишнего. А ты таким методом ты таким методом и себя же прикрываешь? Да? В каком плане? Тебе не зададут тебе что не зададут. Вон, посмотрите, я все делал, он все записано. Ты ж, если у тебя 10 дел, как ты можешь Ты-то помнишь. Ну, бывает, что ты можешь забыть какую-то мелочь, правильно? А так, ты хопа, открыл, посмотрел, смотрите, пожалуйста. И все. Да. А Теперь последний вопрос, завершающий. Расскажите о дальнейших планах на YouTube. Что вы собираетесь снимать на канале в дальнейшем? И, кстати, как вы придумали свой никнейм Кувалда GTA? Ну, Кувалда, это у меня никнейм Идет, можно сказать, я всю жизнь с кувалд. Я с кувалдой тренировался. Кувалды выбивал двери. Моя моя позиция была на штурме. Я этой болванкой. Это Рэм, по-английски, это у нас называется Рэм, по-русски таран. Я всегда выбивал двери. Это была моя позиция. Это таран и кувалда. Я всегда тренировался, создал свой комплекс упражнений с Кувалдой. Мне было еще 12-13 лет. Батя меня, а у нас была дача спуск лодки, я эти такие сваи забивал в песок этой кувалдой, короче, у меня вся жизнь прошла с кувалдой, даже плавать, меня батя с лодки выкидывал с маленькой кувалдой, чтобы я с ней до берега доплыл, потом вернулся с этой кувалдой назад в лодку, то есть меня как бы так столкнуло, и я думал, как раз кувалда пойдет. А GTA, меня натолкнул мой подписчик, молодой парнишка, говорит, у вас это очень хорошо получится. Он сказал, что примерно около 100 тысяч ребят, которые любят играть в GTA, и они все, как бы, ну им интересно будет мнение полицейского по определенным вещам. И я подумал, смотря на разных говорится, додиков, которые показывают, что полицейские Америки плохие, что они все, что делают, убивают определенных, определенных людей, я подумал, может мне попытаться ребятам действительно не то, что им там СМИ показывают, а действительно людям объяснить, как это работает и что, что это неправда, что действительно полицейские Америки ну, я не могу сказать, что все хорошие, но в основном э, очень хорошие ребят, парни и девушки, которые выполняют работу и помогают людям в основном. И бывает, конечно, в любом э, в любой организации бывают плохие люди и хорошие. Так же самое. Приведу пример, почему если полицейский кого-то застрелил, к примеру, его сразу по новостям, а врач, который убил кого-то по своей ошибке, да? Врачебные ошибки произошла, о нем никто ничего не знает. Он остается, все равно все врачи хорошие, верно? Или так же самое, судья, который он э, привел ч, человека, убили, ну, привел там, э, дал ему пожизненно судья, или смертную казнь, а человек оказался невиновен. И что? Этого, об этом суде, мало кто ну, там скажут и все. А вот именно полицейский, если что-то сделал, это все, это целое. Я считаю, это неправильно. Потому что в каждой, в каждой профессии есть а, нормальные люди, в каждой профессии бывают ошибки у людей, это жизнь. А вот. И я подумал, что если... И мне тем более этот парень говорит, давай сделай, я тебе помогу с этим YouTube, а, насчет GTA, молодые ребята не 100 тысяч человек, им было бы интересно, и он меня этим заинтриговал, и, и он мне помогает в этом процессе, потому что я в игры никогда не играл, вот, я не игрок игр, я действительно живой человек, живые игры играю, игра. и он меня этим заинтриговал, и я попробовал, вот первое видео, когда там парень, мне очень понравился пацан, я забыл его имя, Данил да, да, Данил Геррера. Мне очень понравилось, как он э, четко идет передача о, определенной ситуации по рации. Это самое главное, это в полиции самая главная работа, это передавать, где ты находишься, все, что происходит. Диспетчер знает, и все полицейские знают в этот момент. Очень мне понравилось, как он э, это вот все переводил и рассказывал эту всю ситуацию. Как, скажу тебе честно... Как будто бы в реале. Когда я работал, вот так вот это все происходит на работе. От диспетчера и от человека, который по рации передает работу, это я бы Данили Герреро поставил соточку за работу. Ну это 100 баллов. Знаешь, он четко мне очень понравилось. И я попробовал э, как бы дать свою оценку определенных видео, но если было бы видео, я бы больше смог бы вам, ребята, рассказать, если есть видео, которое действительно, когда полицейский приходит э, выполнить какую-то работу. Потому что, например, в Нью-Йорке запрещены, погони запрещены. Это не Калифорния, не другие штаты. В Нью-Йорке, например, нам погоня была просто запрещена. А вот именно действительно, когда полицейский приходит там, в квартиру на э, или остановка машины, когда происходит у патрульного. Вот это я бы вам бы смог более дос, дос, доступно рассказать шаг за шагом. Если есть такие игры, я имею в виду. На самом деле есть много игр, есть специально призначенные как SO4. Возможно, знаете, возможно, нет, там штурмовая команда, они штурмуют, все дела. А также есть видео, как у Данила Герреры, но связаны именно со спецназом полицейским. В основном это LAPD, это концепт LAPD, Metropolitan Division, но они LSPD играют. В принципе, я, наверное, даже вам смогу пару роликов скинуть, но там в основном такие видеоролики, которые призначены подобной тематике, они дел делаются как нарезки, просто э, какая-то музыка подставляется, и потом уже вот работа. Также из Homicide Division и различными отделами. Ну, например, вот. если э, штурмует, когда место какое-то, я могу сказать, я по, по таким вещам, ну, это моя... Я очень много производил по три штурма в неделю, могу так сказать. Сам эти штурмы организовывал, сам описывал, ставил людей по определенным местам. Сам проводил полностью оперативную работу со съемками, снятием этого места, прежде чем чтобы его штурмовать. Полностью все сам разрабатывал. Так, такие вещи для меня очень э, и патрульную работу, конечно. А там Хамасайт. я никогда в Homicide не работал. То есть, если я вам скажу, начну такое дело рассказывать, вы меня уважать не будете, потому что я там не работал, как я могу что-то об этом рассказать. Я могу рассказать о том, чем я занимался. Ну, на этом, в принципе, все. Наше интервью, можно так сказать, закончено. Благодарю за то, что вы согласились все-таки прийти ко мне. Мы поговорили, все отлично. Я думаю, что зрители э, поняли, что хотели, что хотели услышать, потому что я проводил опрос на странице ВКонтакте. Кто хотел, там, задал мне вопрос, и я его, как бы, э, переорганизовал и задал вам. Нормально, здорово. Мне было приятно с тобой познакомиться. Очень, очень приятно, что есть Парни такие, как ты, например, которые хотят знать, как оно на самом деле, они а не с фильмов и, и не с, с новостей.